Да, у нас куша. А, а, а, а, а, а, а, а, а, да, все. Кидает, все, кидает, все, кидает, все него, не а Посылали. А он А смотри, А где же а не, не надо. А вот еще выбираем а, я настроил. А, я настроил. А, а, а, а, а, а,